О том, что наш язык исчезает, специалисты и общественные деятели Калмыкии говорят уже не одно десятилетие. Большинство привыкли к этому и не обращают внимания. Меньшинство пытается что-то сделать, чтобы не допустить гибели языка и как следствие народа. А есть и такие, кто много говорит, но дальше этого не идет, считая, что одних слов хватит, чтобы сохранить язык. И даже они правы, если говорят об этом на родном языке, ведь язык – это, прежде всего, слова. Конечно, слова выражают какие-то смыслы, суть, куда без них. А что касается сути сохранения нашего языка, то все согласны, что это важно, нужно, но пока надо решить более насущные проблемы. А потом, когда когда-то наступит свободное время, можно приступить и к языку. К сожалению, это слова пустые, в них нет ничего, кроме лени и безразличия. А вот если бы наши предприниматели стали давать своим торговым точкам калмыцкие названия, все слова сразу бы приобрели смысл. А если бы наши названия давали не в русской транскрипции, а именно на нашей письменности, то волей или неволей мы бы стали произносить их, привыкать произношению родной речи и своим надписям. А то, как ни странно, по самым скромным подсчетам, в листе англоязычных и иных названий торговых точек в десятки раз больше, чем калмыцких. А чтобы посчитать грамматически правильно написанные калмыцкие вывески, хватит пальцев на руках. Неужели мы уже настолько не калмыки? Уважаемые предприниматели! Когда будете регистрировать новые предприятия, не забывайте, пожалуйста, что от их названия также зависит судьба нашего родного языка. Написав вывеску на калмыцком, вы добавите какое-то калмыцкое слово в активный словарный запас своих земляков. А если это станет нормой, то люди будут знать до 300-500 слов просто по вывескам ваших предприятий. Скажу, что с запасом 600 слов можно без труда изъясняться на языке. Поддержите же родной язык, наделите слова смыслом. По статье Геннадия Корнеева. Сегодня мы презентуем первую книгу из серии книг наследия калмыцких гелюнгов». Эта книга написана калмыцким гелюнгом Сан-Дзир в Америке. Значит, сам гелюнг Сан-Дзир ушел